Толк с моего курса виде туфли. Чё-то не похоже на паркур. Сейчас покажу вам, как правильно заходить в битву. Фарту масти ауе, бродяги. Рассудите походу людскому, а не танковскому. Я вдонатил на пробитву. Буду ли я после этого считаться пидаром?